В данной инструкции будет описано, как передавать заказы и отслеживать обработку этих заказов поставщиками. Для того, чтобы передать заказ поставщику в системе, необходимо сделать следующее. Скопируйте название товара, на который поступил заказ у себя на сайте. Зайдите в личный кабинет маркетплейса в системе Хабер. Кликните на вкладку «Мои товары» и вставьте скопированное название товара в поле «Поиска по названию». Ниже отобразится отфильтрованный товар. Необходимо кликнуть на значок карандашик, то есть редактирование. И затем на карточке товара кликнуть на кнопку заказать. Система выдаст сообщение, что товар добавлен в корзину. Необходимо закрыть карточку товара без сохранения и перейти в саму корзину. Корзина находится в верхнем меню. Кликайте на значок корзины и вы попадете на форму оформления заказа. Необходимо заполнить все нужные поля – имя, телефон, номер заказа на маркетплейсе. И в комментарии укажите способ доставки, если его указали при оформлении заказа. После этого кликните на кнопку «Оформить заказ». Давайте введем данные по клиенту по нашему заказу. Полис имейла не является обязательным к заполнению. В комментарии прописываем данные по доставке. Можно указывать также комментарий, если его оставил клиент. И нажимаем на кнопку «Оформить заявку». Поздравляем, вы передали заказ поставщику. Теперь вам осталось отслеживать статус заказа. И чтобы мониторить статус заказов, достаточно кликнуть на вкладку в меню «Заказы» и перейти в «Мои заказы». Здесь вы видите список своих заказов с номером заказа, датой заказа, статусом, поставщиком и суммой. И для того, чтобы посмотреть более подробную информацию по товару, можно кликнуть на кнопку «Открыть». Как только поставщик возьмет новый заказ в обработку, вы сможете увидеть смену статуса в этой колонке.